Если кажется на первый взгляд, что методика Альфа, и я как автор, всегда как сыр в масле, и всегда все было легко и хорошо, вы далеко и глубоко ошибаетесь. Потому что методика Альфа, она рождалась в моих тяжелейших ситуациях. Помните, я вам говорил относительно того, что в спецлаборатории КГБ СССР наша группа была 13 человек, и двое только остались живы. Это не потому, что я такая умная и весильная. Это потому, что альфа-состояние, которое я однажды услышав здесь, на этом месте силы моей Родины, моего любимого края, Волги, Жигулевских гор, я сумела запомнить навсегда и применять его везде. Например, была такая ситуация. В одной из период подготовки а это была прыжковая подготовка. Я прыгала на.. Я совершала прыжки с парашютом, и эти прыжки с парашютом происходили с достаточно таким старинным, древним парашютом. Все те, кто десантники они знают, этот парашют называется d 15 у То есть он еще 35-го года выпуска. То есть летишь, если вот обыкновенно смотреть, да, мы смотрим, как на, пл... на крыле планируют а, парашютисты и они надвигаются вперед к земле, а это летишь спиной. И на моменте, когда они раскрывается основной парашют, и у тебя есть всего несколько секунд для того, чтобы дернуть кольцо запаски, и в этот момент, после того уже, как я приземлилась, то люди мне показали, что я эту запаску в буквальном смысле разорвала руками. Что получилось? То есть состояние, когда ты просто с шумом, ветром, бешено несешься к земле, ты понимаешь, что в этот момент твой мозг не просто четко, отчетливо знает последовательность, что тебе нужно делать, а ты на каком по какому-то наитию, по какому-то сверх нечеловеческому усилию, включаешь именно те резервы, резервы, которые тебе необходимы, которые тебя спасают. И у каждого из вас в этот момент возникла своя картинка, потому что были в вашей жизни случаи и моменты. Когда чудо спасало вас от аварии, или от катастрофы, или от гибели, в этот момент ваши внутренние сверхрезервы и сверхвозможности включили тот самый уникальный и удивительный диапазон ваших сверхвозможностей. Это был альфа-диапазон работы ритма мозга. Это то, чем занимается методика альфа. Это то, чему я посвятила свою жизнь. И это то, чему я хочу научить вас здесь, и сейчас.